В этом видео я покажу несколько групп товаров которые быстро теряют актуальность и покупку которых стоит обдумать то есть это может быть пустая трата денег несмотря на то что я маркетолог я за осознанное потребление поэтому поднимаю такую тему я всех приветствую и поехали У каждого человека есть вещи, продукты, которые, допустим, лежат без дела и редко используются. Или, допустим, пропадают, так как истекают срок годности. Категории таких продуктов, которые я выделила, они очень условны. Это больше для того, чтобы вот натолкнуть на идею, в какую сторону думать и проанализировать, что мы покупаем. Итак, первая группа достаточно большая – это новогодние товары и товары к праздникам. Вот сюда же относится Хэллоуин, День святого Валентина и так далее. Это может быть, допустим, декор, который используется один раз в году. Одежда, посуда с новогодней символикой или по сердечками. Это используется какой-то период, но потом эти елочки, Деды Морозы на чашках, тарелки, свитера с оленями – они смотрятся нелепо. Это актуально очень короткий период, и потом это лежит до следующего года, либо до следующего праздника это не про то, что вообще не нужно покупать ничего праздничного, просто стоит подумать, что этого возможно не нужно много в отношении декора я еще советую подумать вот о чем много декоративных вот этих штук сделано из пластика, который используются один-два дня, либо несколько дней но потом выбрасывается опять же вопрос, а оно того стоит? красивые гелевые шарики которые улетают красиво в небо это безусловно очень красиво но это тоже пластик, который потом будет лежать где-то годами. Воздушные шары сложно утилизировать металлизированные и фольгированные шары не разлагаются в принципе. Есть шары из латекса, их защитники говорят, что этот материал разлагается в почве. Но нужно учитывать, что современные воздушные шары делают не из чистого безопасного латекса. В них всегда присутствуют химические добавки, которые придают и яркий цвет, и повышают прочность. Такой шар уже нельзя назвать экологичным. Помимо этого сейчас распространены светодиодные шары, украшенные маленькими лампочками, работая от миниатюрных батареек. Все это опасные отходы, которые требуют очень внимательной утилизации. Попадая в почву и в воду, они отравляют окружающую среду. Я думаю, здесь есть над чем подумать. Переходим к следующей группе. Товары для отпуска. И сюда же товары для специфических хобби. У многих отпуск, допустим, на море бывает один раз в году. И тут то же самое, что и с товарами к празднику. Это используется как какой-то короткий период времени. И потом долгое время лежит без дела. Специфические хобби, я имел в виду, что это продукты, допустим, для похода в горы, и лыжи. Вот что-то такое. Даже Та самая история. И эти вещи могут занимать много места для хранения. Если это не активное хобби которому уделяется достаточно времени, то есть смысл о покупке подумать. Возможно, стоит определить оптимальный набор что-то, допустим, брать в аренду. Дальше. Особая категория продукты, которые требуют регулярного использования, но нет привычки их использовать. Например, маска для лица. Нужно использовать регулярно, и у продукта еще и есть срок годности. Всякие домашние тренажеры, гантели. Нужно иметь сформированную привычку заниматься спортом и их использовать. И если этого нет, это быстро теряет актуальность. То есть к таким товарам пропадают интересы все, все вот эти спортивные штуки просто лежат без дела. Важно отметить, что вот в категорию ⁇ Нет привычки этим пользоваться ⁇ может попадать все что угодно, и это зависит еще от индивидуальных особенностей человека. Например, можно купить классический костюм, вроде нужная и полезная вещь, но костюм будет висеть в шкафу, так как человек больше любит носить, допустим, джинсы и кроссовки. Дальше я рекомендую обратить внимание на специфические девайсы, приборы, приспособления для кухни. У меня, например, есть противень для пиццы, которые я использовала два раза. Допустим, нож для сыра, для разделки чего-то там, форма для выпечки Пасхи, актуальна опять же, только для праздника. Для, кух для кухни еще можно выделить такие вот всякие овощерезки, пароварки, пельменницы, машины для нарезки там кубиками и так далее. Тут проблема в том, что большинство этих приборов их можно заменить обычными там кастрюлями, ножами и так далее. И опять же должна быть необходимость и привычка их использовать. Большой шанс, что все это будет долгое время лежать без дела еще одна категория я ее назвала причуды в моде экстраординарные вещи иногда бывают какие-то тренды которые существуют короткий период но потом теряют актуальность из последнего вот что мне запомнилось это такие тапки с мехом для улицы выглядит немного странно но этот тренд даже вот в этом году я еще встречала но тут явно что это какая-то причуда и это быстро уйдет а вот вещи естественно останется можно встретить какие-то экстраординарные Платье, вечернее и платье, платье с пайетками, ну вот что-то такое особенное, допустим, стилизованное платье в индийском стиле. Тут вопрос: а есть куда это носить, или это покупается для одного какого-то повода, мероприятия, а потом будет висеть в шкафу. Ну, я думаю, что идея понятна. Отдельно хочу остановиться на книгах, это вещь, конечно, полезна, но книги занимают место. Есть книги, которые мы любим перечитывать, есть книги, которые заходят для прочтения только один раз, и если ее купить, то потом вот книга будет стоять без дела и занимать место. Опять же, в зависимости от тематики, книги точно также могут терять свою актуальность. Я больше за электронный формат, хотя бумажной книги читать, конечно, приятнее. Можно, допустим, наладить обмен книгами с друзьями и покупать только проверенные книги. Часто можно найти в интернете, допустим, отрывки книг, начать читать и уже исходя из этого принимать решение о покупке. Отдельная категория сувениры, особенно вот сувениры из отпуска, магнитики на холодильник. Сувениры это память о приятном времяпрепровождении, но если проанализировать, они тоже быстро теряют свою актуальность. То есть они перестают нести ту энергию, которая была в них изначально. Плюс покупаются все эти безделушки в классических таких туристических местах, где цены на все это завышены. Магнитики на холодильник это способ показать друзьям на напомнить себе о, допустим, каком-то путешествии. Так вот, эта функция или, правильнее сказать, традиция, традиция, она уже практически утратила свою актуальность. Сегодня нет ничего такого особенного в том, что люди путешествуют. Память – это и фото, и видео с путешествия. Вот это мое субъективное мнение, но мне кажется, что сувениры чаще всего – это пустая импульсная покупка. Бывают исключения, конечно, но чаще всего это так. Все, о чем я говорила, это про пустые траты денег, которых можно было избежать. Тут нет правильного ответа, что покупать и а что нет, каждый должен определить для себя сам. Первое, что важно сделать, это периодически анализировать, какие вещи, продукты лежат без дела или, допустим, пропадают. Можно составить даже такой свой индивидуальный список таких товаров. И когда в следующий раз возникает желание купить что-то подобное, нужно остановить себя и дать время подумать. Вы можете придумать, допустим, свои какие-то категории, либо выявить категории, приводящие к лишним тратам. Я задала лишь направления, в которых можно думать. Кстати, поделитесь в комментариях, если найдете у себя что-то интересное. Помните, что маркетинг вам будет навязывать покупки, подкидывать идеи, какие то вот, какие продукты вам необходимы. Порадуйте себя, устроите себе праздник, вы этого достойны, купите свитер с оленями и так далее. Уловок очень много и нужно уметь этому сопротивляться старайтесь избегать импульсных дорогих покупок и опять же думайте перед тем когда что-то покупаете поделитесь в комментариях было ли это видео вам для вас полезным и интересным обязательно ставьте лайк если вам понравилось видео подписывайтесь на канал просто про маркетинг ну и до встречи в новых видео пока